Осень-зима, 2021-2022, тренды, сочетания, новинки рюкзаков Золотой дождь. Сегодня сделаю обзор по сочетанию цветов, как их можно сочетать в принципе вообще и по новинкам от фабрики Золотой дождь, город Бензел. Будет два красивых рюкзака цвета деним. И, конечно же, мои любимые тюрбаны. Начнем с тюрбаном. Смотрите, какой красивый серебристый цвет. Начинают сразу девчонки спрашивать, а что, если я куплю тюрбан, мне нужно будет и сразу краситься? Ну, ну да, да, говорю я, и нужны будут сразу аксессуары. Почему? Да потому что, если мы, девочки, хотим быть красивыми, это нужно делать сегодня, не завтра, ведь завтра у каждого из нас может и не быть. Это грустно, но это по факту так. И знаете, я хочу сказать, что мечты сбываются. А еще, смотрите, как красиво сочетается серебро с бирюзой. Просто великолепно, правда? Я думаю, сережки бирюзовые, либо с бирюзовым камушком. Есть больше, чем половина девочек. Поэтому здесь уже даже ничего подбирать не надо. Вот я хочу сказать, что мечты сбываются. Представляете, меня пригласили на тусню, на которой я давно не была. Пандемия, работа, некогда, дела, в общем, слишком деловая. Хочу сказать, я попала на первое занятие танца. И знаете, каких сальса. Честно, это была одна из моих мечт. Я очень давно хотела, я даже узнавала у нас в городе, как проходят занятия, когда, цены на них. Меня пригласили, и рядом с домом, ну как было не пойти. Короче, я в восторге. Я буду ходить, учиться танцевать. Да, это для меня непросто, потому что есть проблемы с позвоночником. У меня очень сильно вчера болела спина в области. Да, у меня была... Ну, не будем не буду в болячках. Короче, так вот, если хотим менять свою жизнь, менять ее нужно сегодня. А еще лучше это было сделать вчера. В общем, смотрим. Серебристый тюрбан. Он на резинке. Если длинные волосы прячем. Если на улице холодно, одеваем вниз теплую шапочку. И так как тюрбан на резинке, он растягивается. Одеваем его сверху и ходим очень красивые. Подобрать сюда можно аксессуар. Очень важно, если у вас даже пестрая одежда и не подходит к этому цвету, нужен какой-то еще один аксессуар, который поддерживать будет этот цвет, чтобы выглядело более-менее гармонично. Это может быть какая-нибудь бижутерия, какие-нибудь часы, да не важно, что вообще какой-нибудь браслет, либо сумка. Сумка или рюкзак я смогу подобрать. Итак, стоимость рюкзака будет две двести без учета скидки для подписчиков в канал скидка 10%. процентов и тюрбан 1100. это тоже без учета скидки но если вы подписаны на меня то конечно скидка 10%. процентов отправки делаем по России Казахстан Киргизия потому что есть запросы с Киргизии у да? меня и есть Украина то есть отправки во все регионы почта либо курьером ну что, поехали теперь по рюкзакам. Красивый рюкзак. Он сочетается с очень огромными цветами. В одежде деним, универсальный цвет. Красивый. Эко-кожа. Он прям похож на джинсу, как будто это прям джинса на текстиль. Сочетание с темно-синим. Шикарно выполнена перфорация. Перфорация выполняется на машинах. Ручная подборка, но вырезает, потом выжигает прям машина. Очень точный крой. Двойной бегунок, который помогает делать удобнее а, работу как с правой руки, так и с левой. Вот такая небольшая ручка. А, и две регулируемые ручки сзади. Размеры рюкзаков и цены оставляю всегда под видео. Смотрите, смотрите в описании. Идем вовнутрь, открываем. Внутри, показываю близко, карман на задней стенке и два кармана на передней. Больше на задней стенке карманов нет. Вот такой рюкзачок, зато есть кармашек вот здесь. Вот он на клепке. Закрывается очень просто. Раз, и зафиксировали. Цена этого рюкзака – 2200. Хочу сказать, я специально сегодня одела обычную черную одежду, рубашка. Брюки черные. И с этим черным цветом, то есть это базовый, да, легко сочетается серебристый цвет тюрбана. И смотрите, как гармонично вписывается рюкзак. Я думаю, что у каждой из нас есть черные брюки, либо черная водолазка. Это базовый гардероб, и соответственно с этим очень легко подобрать аксессуары. Девчонки, вот сто процентов есть отзывы. И хочу сказать, что когда одеваешь вот такую шапку, непростую, обычную, к которой мы привыкли, вот такую, меняется что-то внутреннее. Меняется какой-то внутренний мой мир. Это говорю не только я, те, кто их приобрели, внутренняя подача. Я начинаю ходить по-особому, двигаться. Я не знаю, какая-то энергия из меня начинает идти, прямо изнутри. И это замечают окружающие, и они оглядываются, потому что я меняюсь. И девочки, которых приобрели, ходят, вот сто процентов, могу сказать точно, это так. И еще есть такой от меня лайфхак. Я очень хочу, чтобы мы были красивыми. Девочки, все, без исключения. А мы красивые. Когда мы улыбаемся, у нас меняется окружение. И нас люди воспринимают немножко иначе. Поэтому не бойтесь, а рискуйте, меняйтесь. И, конечно, у меня одна знакомая с парикмахерской спросила. «А что, если куплю черба, мне нужно будет краситься? Еще что-то покупать к этому? А как ты хотела? Если ты хочешь выглядеть красиво?» «Ну да, надо». Подборку сделать, аксессуары вообще не проблема, На любой рынок, в любой магазин зашел, бижутерия. ну не любишь ты серебро, ну не любишь ты все кроме золота, Носи сережки, золото в ушах, а что-нибудь из одежды, шарф или какую-нибудь ерунду, просто брошку можно подобрать, чтобы поддержать цвет. В принципе, все. Это и ты красава. Следующий рюкзак. Он побольше, нежели предыдущий, и немножко иначе выпал. У него цена тоже Д-200. На задней стенке карман на молнии. Два регулируемых. Здесь усилена ручка строкой. На предыдущем рюкзаке просто эко-кожа. А здесь еще дополнительно есть строка. Вот такая вот планочка. Два бегунка туда-сюда. Боковые карманы. Карман один на передней стенке рабочий. Второй. И один вход. Буду крушать, потому что внутри наполнитель я не вынула, чтобы он держал форму. Показываю. Карман дополнительный вот здесь, прилегающий. Карман еще один вот здесь. И два кармашка на передней стенке. Здесь. И два кармашка на передней стенке. По функционалу этот рюкзак более вместительный нежели первый. Показываю их вместе. Но у этого цена почему такая? Здесь перфорация выполнена лазером. Здесь более простой визуал, но более комфортное ношение. Потому что, лично для меня размер чуть больше, можно больше положить и множество карманов. наружных. Получается, карманов наружных раз, два, три, четыре, пять. Пять карманов. Вот такой рюкзак. Девчонки, что хотите посмотреть в следующий раз, напишите мне, чтобы вы хотели увидеть, о чем вы хотели бы, чтобы я вам рассказала. Мне очень важно узнать ваше мнение, ваше настроение на предстоящую зиму. Не переживайте, и этот день грустный пройдет, и будет следующий радостный и счастливый. Здоровья вам и вашим семьям. Люблю вас. Ваш сунчатый эксперт.